Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит вас, и пусть Дух Святой направляет вас. Это то, о чем мы молимся, просим, для того, чтобы вы, однажды направляемые Духом Святым, смогли завоевать ту обетованную землю, которую Он дал нам в качестве обетования. В книге Второзаконие мы видим, 28 глава, в пятой книге Моисея, вы можете открыть Второзаконие 28, где Бог говорит, если ты будешь, вот Слово Божие. Это не человек говорит, это не Моисей, не какой-то лидер, сам творец всемогущий. Тот, кто всеведущий и всезнающий. Бог единственный истинный. Бог живой, великий. Он имеет эту власть. Бог, который является вечным. Он не рожден, он не был кем-то создан. Он был, и он есть, и он будет раньше всего и всех. И им все сотворено. Он говорит так. Если ты будешь слушать голоса Господа Бога твоего, как я могу слушать голос моего Бога? Когда я читаю Библию, я слушаю голос Божий. Когда я читаю Слово Бога, ты слушаешь это Слово. Слушаешь Его голос. Когда ты читаешь, ты слышишь Его голос. Тогда читайте Библию, чтобы слышать голос Божий. Если ты будешь слушать, видите, условия, если ты будешь слушать глаз Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. Я могу здесь даже замечать, что люди, они, глядя на это, хотят подниматься выше, делать карьеру. Вы знаете, когда ты слушаешь голос Божий и тщательно, тщательно исполняешь, Он тебя поднимает, а не ты сам себя поднимаешь, не другие, сам Бог тебя поднимает. Это не кто-то другой, но Он, Бог, тебя будет поднимать. И когда Он нас поднимет, мы действительно будем подниматься. Когда Он будет нас позорить, тогда мы будем в позоре. Но зависит от нас, зависит от нашего выбора. Он говорит нам, если если ты будешь слушать, то есть, Бог, Он говорит здесь, если ты будешь слушать и тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех, выше всех народов, выше всего. И это очень сильно, друзья. И тогда Он обещает дальше благословения. И придут на тебя все благословения эти. Когда ты будешь слушать, тогда придут эти благословения. Благословен ты в городе и благословен на поле. Где ты хочешь жить? А, ты выбираешь в городе или, или там за городом? Где бы ты ни жил, ты будешь благословлен. Благословен плод чрева твоего. Это дети. И плод земли твоей, то есть то, что ты сеешь, и плод скота твоего. И знаешь, все это, коровы, все, что есть, все начинает благословляться. Плод твоих овец, житницы твои, кладовые твои. При входе и при выходе твоем ты будешь благословлен. Смотрите, это Слово Божье. Слово Божье, друзья, Его обетование. Бог, он не ошибается, не ошибается с тем, что он говорит, иначе он перестает быть Богом, он справедливый, и тогда начинайте исполнять это слово, и ваша жизнь, она будет иметь большой прорыв, тогда Бог говорит, после всех этих благословений, много благословений, мы читаем дальше 10 этих стихов, 10 обетований, но также... Бог говорит о проклятии. Он говорит о проклятии, предупреждает, говорит, что если же не будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, то есть четко Он говорит, человек, кем бы он ни был, могу сказать, каким бы он ни был, необразованным, не умеет даже читать, но он может говорить, он понимает. И здесь сказано, голос Божий четко говорит, если не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. Тогда проклятия... А, это больше 50 здесь дальше написано. Благословений не так много тебе нужно. 10, могу сказать. Но проклятия больше 50 здесь Бог произнес. Тогда что ты выбираешь, мой дорогой друг? У тебя есть голова, у тебя есть дух. Для того, чтобы ты направлял свою душу. Для того, чтобы ты управлял своей душой. Чтобы ты ее ставил на правильные вещи, на справедливые вещи. Если ты не желаешь этого, подчинять себя, если душа твоя не желает подчиняться Слову Божьему, тогда вся твоя жизнь здесь, на земле, она будет страданием из-за проклятия. Это то, что происходит со многими людьми, особенно с теми, кто уже вошел в обетованную землю, но, к сожалению, до сих пор они ждут. Вошли вроде бы, но якобы они, якобы вошли, якобы имеют Духа Святого, якобы спасены, которые якобы божие, к сожалению, могу сказать, вы можете оценить вашу жизнь, вы можете вашу жизнь и самого себя проанализировать, какова моя жизнь, например, если я посмотрю на себя, на мою жизнь, проанализирую ее, не из-за того, что какие-то материальные там, вещи, которые я могу позволить, не потому, что Бог меня благословил, работу, которую я начал, но из-за того, что у меня есть внутри. Вы заметили, что ежедневно, каждый день, без исключений, без выходных, без праздников, субботы, воскресенье, в любой день я вам даю и рассказываю и передаю Божьи чудеса постоянно, ежедневно. Почему? Это то, что Иисус сказал. Тот, кто будет пить Воду, которую я дам ему, она в нем сделается источником живой воды. Реки живой воды потекут. И это то, что произошло. Прежде чем я познал моего Господа Иисуса Христа, моя жизнь, она была, могу сказать, правильной. Но, вы знаете, правильной, но пустой. Пустой и не имела... Ничего особенного, куча комплексов, куча всяких мыслей. А сейчас я могу давать, постоянно, ежедневно давать. Я могу предлагать, могу делиться тем, что Бог мне дает. И это мое богатство, которое я передаю тем, кто хочет тем, кто имеет вот этот разум принимать, кто желает. Вы знаете, Бог использует этого человека для того, чтобы передать вам все то, что он обещал в его слове. Если вы верите, и верить это не просто признавать, да, я согласен, нет. Это значит схватиться за это, войти в завет, полностью отдать себя, погрузиться. То, что Он говорит. Погрузить в свою жизнь дух, душу и тело на 100%. И тогда изнутри у вас потечет, изнутри это река живой воды, которая будет давать жизнь вечную всем, кто попробует этой воды. Зависит только от вас. Вы знаете, зависело однажды от меня... Я решил, я выбрал, я отдал себя, посвятил себя, я все оставил, все, был молодым, могу сказать, даже как подросток еще, и вы, и вы понимаете, что такое подросток, все его желания, я все оставил, слава Богу, сегодня есть живое свидетельство того, что значит источник, который течет, Бог желает это сделать с вами, с каждым из нас, он желает это сделать с вами, не только со мной. Это было бы несправедливо с его стороны, если только мне бы он дал. Нет, он хочет и вам дать. Он желает дать всем тем, кто верит в его Слово, тем, кто верит в соответствии с Писанием. Когда вы сделаете это, будет большой прорыв у вас. И это не зависит от удачи, это не зависит от, знаете, судьбы, от успеха, от каких-то там гороскопов, там, Нет кого и ни от чего, это вся ерунда. Зависит только от вас, только от вас, когда вы выбираете, вы погружаете жизнь вашу, неважно, родители хотят или нет, хотят ли дети или не хотят, неважно, хотят ли близкие, когда вы один, вы решаете, погружаете свою жизнь, вы увидите, что Бог совершит. Этот источник потечет, и он всегда будет течь. Всегда течь, течь и течь. День и ночь, каждый святой день будет течь и течь, потому что именно так источник он течет. Неважно, справедливый или несправедливый, для всех он течет. Кто хочет, кто верит, кто отдает себя. Будет получать. Кто не желает, кто не хочет и отвергает, будет страдать. Хорошо, тогда сегодня, сегодня идите на служение в Храм Духа Святого с этим желанием. Господь, я устал уже, надоело мне жить в проклятии. Я хочу быть самим благословением, этим источником. Идите с этой жаждой, с этим желанием, с этой силой, всей вашей силой. И вы увидите, что Бог сделает в вашей жизни, начиная с сегодняшнего дня. Пусть Бог вас благословит. Всего доброго, друзья. До завтра.